Так, дальше у нас по плану с вами Следующая доска объявлений И после... Ух ты, ничего себе О чем у так много заданий тут открыто а, Так, давайте сейчас сначала посмотрим По доскам объявлений все задания И пойдем их тогда, собственно, выполнять Вот, да С по доскам объявлений сходим Потом с этих досок объявлений из того, что мы по дороге с вами нашли Найдем... А ну, нужный квест, поиграем, посмотрим. Что такое? Логово довольно необычное. Если это создание умеет пользоваться инструментами, то оно разумное. Или хотя бы ловкое. А чё, что это? Магический круг из черепов. Благодаря ему монстр черпает энергию из места силы. Мы какой-то заказ, что ли, по дороге Даже нашли в логово чье-то? Похоже. Детская берцовая кость. Охренительно быть кладбищенская баба. Благодаря силе, полученной из черепов, она почувствовала себя настолько... Ты хочешь сказать, то, что мы просто взяли какой-то заказ случайно? А, ну да. Ну, давай. Если я заберу черепа и придется пойти за новыми на кладбище, там я ее и поймаю. Это ее здорово разозлит. Осталось подождать ее ночью на кладбище. А, ну давай. Я не знаю, мы просто как-то... Мы с вами поехали к доске объявлений, в итоге нашли какое-то. Нашли логово чудовище из заказа заботы могильщика. Ну, в принципе, ладно. Сразу и выполним тогда. Мишка, отстань. Так, ну давай. черепушки пусть себе свои вот и она. ну и страшная же ты баба я смотрю ты еще и сильная баба заодно хотя ей можно отрубить язык если что. огонь точно огонь ребята я забыл совсем на нее огонь очень жестко влияет. Так, иди сюда. Отстань, я сказал. Видишь, у них HP сносит. Вот если бы у меня была бомба, танцующая звезда, это было бы еще быстрее сейчас. Ну я ж нажал контратаку, ну что такое, а? Ах ты падла Нет, нет, нет, нет, нет, Геральт, жить А я не знаю, кстати, отрубил ей язык или нет Нормально но это было, кстати, довольно просто по сравнению с, зад... с заданием Лишачихи. Это было просто. Так, давай посмотрим, что за меч мы с тебя подобрали. Хороший меч. Вот такое. Ладно, давай сейчас к могильчику сходим, заберем награду и тогда отправимся по доске объявлений. Не, ну а что нормально? Поехали по дороге, нашли случайно заказ, выполнили. В общем, достаточно быстро. Я пришел насчет заказа. Поохотитесь на это, чудище. Только я вам не скажу, что тут за бестия. Чего это на кладбище по ночам рыщит? Дети из деревни пропадают. Только что там завелось, я не знаю. Это была кладбищенская баба, она обосновалась здесь поблизости. Была? Значится, уже убита. А, а быстро вы ее уделали. Что с наградой? А я не забыл, нет. Нать и спасибо за помощь. Да не Причай. за что. Я, конечно, не думаю, что ты мне много дал. Ну, в принципе, ладно. 216 опыта, кстати. Ну да, 180 крон немного дал, но, в принципе, ладно, какая разница. Вообще случайно этот квест как-то наткнулись. Так, меня немножко смущает то, что вот эти вот пунктирненькие точечки на карте показывают, мол, то, что я не туда еду. Хотя я вроде туда еду. Это что такое? А, это... Это просто свет так падает. Господи боже, что стрёмно-то. Да, Ведьмак 3 может быть по атмосфернее любого хоррора. Так, а здесь у нас что? О, там квест какой-то. Я видел. Так, мужик, стоять. Я видел квест. Жалкое зрелище. А, а что это было? Объяснит мне кто-нибудь? Отдохни. Это какая-то... Почему половина людей, которых я встречаю на пути, тут же решают напасть на вооруженного ведьмака? Может, у меня с лицом что-то нету? то? Да, я тоже об этом думаю. А вот здесь архигрифон, случайно, на меня сейчас не нападет, а? Что-то не хотелось бы. Тут сундук какой-то. Ну фиговый, конечно, сундук. Лут такой себе, но посмотрим, ладно. Может продадим его выгодно. А что у нас здесь? О, велохвост. Или это? А, ну да, это велохвост. А это виверна. Ну виверна тоже пойдет. Что это Мы, кстати, с вивернами еще не дрались. Ты куда? А, нет, смотри-ка, я походу уже дрался с Виверной Иначе мне бы сейчас Статья в бестиарии открылась Ну ладно Не помню, когда я там дрался с Виверной Но, видимо, дрался действительно О, вы видите? Это место силы наверху? Просто место силы мне может очень пригодиться Давай-ка заберемся Да, это место силы Место силы мне нужно О, Здесь пещера. пригодится глаз не холены. Пещера какая-то Чего это у нас тут? Эльские руины какие-то Что это? Ого! Сюда лут Валим отсюда, там катакан валим А, или этот катакан слабенький А, это икима так, стой, секундочку Раз это кима мне нужно масло против вампиров А где оно у меня? Я его точно делал А, нет, не делал, Он дурак Дурачек, ну иди сюда Больно Слушай, она сильная А, ну да, я забыл то, что ты с факелом в руках Не можешь мощную атаку проводить Это может быть? Давай, Геральт, чуть-чуть осталось, ну, ну, ну, брат, ну. Один удар, один удар. Ну что за валидол, а? <с Todo> что за валидол постоянный? Ну я не понимаю, почему нельзя просто спокойно взять и убить вампира. Надо обязательно сдохнуть. Практически. Ладно. Мы не сдохли. Мы сильные. Так, мы подобрали с вами из сундука чертежи доспехи Грифона. Это тема, это мне нужно. Я когда-нибудь, когда-нибудь доберусь. До доски объявлений нет. Сейчас только я сначала доберусь до места силы, а потом уже до доски объявлений. Медальон дрожит. Это место силы. Mm -hmm, отлично. Прокачиваем вот это, потому что это вообще Мне сейчас очень сильно нужно Так, здесь ничего более больше полезного Нету О, деньги Деньги это не то, что мне прям очень хотелось бы увидеть Ладно, давай, я хочу добраться До доски объявлений А это штейгеры, наверное, да? Это должно быть штейгеры если кто не знает, почему я не умираю с большой высоты, посмотрите первую серию, там я рассказал, почему. Да, это штеггеры. Я прав был. Ты чё дрыхнешь? Она ну вставай работать. Я, я с тобой поторговать хочу. Привет. Ростокваша, яйца, свежие яйца, чистые, не засранные. Ну, слушай, ты ну, уже привлек мое внимание. Знаешь, как завлечь покупателя? Давай сыграем. Не знаю. Надо колоду настроить, а то я что-то забываю про это постоять. О-о-о, нет, слушай, у тебя неплохие карты у меня, кстати. Правда, у него и а это значит то, что он будет по рукопашным отрядам больше давить. Ничего. Берешь вот так вот. И все его надежды резко рушишь. Угу. Так же, как и он мои рушит. Гад. Гадэммит, мэн. А, у него нет нечего докинуть, да? Ну и на это ты мне что скажешь? Только не смей казнь юзать. Ты задрал? Неплохо, в целом. А? а что это было? Ладно. Хорошо. А, то есть он просто сам себе попортил жизнь вообще. Ну ладно. Он две карты оставил себе. Две! Ну сути чего у тебя другого выбора вообще нету. Ну, не совсем то, что я хотел, конечно, но в целом пойдет. Ну, все, у него уже шансов нет, в принципе. Пугач. Нет, я не напуган. Давай, ради приличия докидаем уж. Пойдет. Так, пойдет, хорошо. Опять дождь пошел. Ничего ну, такое. Ага. Обменяю ковру, так, ковры с корнях. Сработало чудище с болот. О. Он не что мне. Занят, он не что мне. Ладно, ладно, хорошо. Так, давайте по заданиям пойдем сначала чуть попозже. У меня, кстати, тут падение дома Риордон прям рядом находится. Но ну, сначала сюда. Сначала сюда. Я вообще не знаю, как мне быть с знаками вопроса. Проходить их на запись или все-таки самому их оббегать. Ну потому что я не думаю, что это прям будет очень интересно смотреть. Я пока.. Я, ну, в общем, я решу, посмотрю, как и быть со знаками вопроса. Жутковатая музыка, но при этом очень атмосферная. Я вот, когда слушаю, слышу вот такую музыку, мне резко хочется перепройти, короче, первого Ведьмака. Там прям с атмосферой все очень неплохо. Ну, видно, конечно, что игра была сделана довольно дешево. Бюджет был маленький, но ну, понятное дело, как бы студия City Project тогда еще про нее никто не знал, да и в принципе это был какой-то там 2009 год я не помню когда, 2007 по-моему вышло, да? первый Ведьмак, не помню точно так что, но должен признать, что CD Projekt со своей задачей и постановки атмосферы по Ведьмаку в первой части справились ну просто великолепно, потрясающе просто это было Второй ведьмак он больше как-то про политические, э, там про политическую возню между государствами, королевствами и все. Ребята, вы чего тут? Мне почему-то просто по мне урон не прошел, кстати. Второй ведьмак был больше про какие-то политические э, разногласия между вообще людьми в целом. Там и про убийство королей. Там. Ну, в общем, про все вот такое. Третий ведьмак, он больше именно основан на взаимоотношения такие вот между Геральтом и Цирием. А в чем прикол? Ладно. Я так понимаю, здесь вообще ничего нет, я сюда просто так пришел посмотреть. Ну, тут еще одна дверь убивается, но, похоже, тут тоже ничего не будет. Ну да. Ладно, поехали дальше. Доберемся до досок объявлений. Там уже выберем задание, по которому с вами мы пойдем. Лучше идти по дорогам. Опять же, потому что здесь квесты можно найти какие-то. Тем более, вон тут развилки есть. О, тут еще и знак быстрого перемещения. Ух ты, слушай, эта тема вообще. Так что не знаю, может быть когда-нибудь я пройду и на ютубчик э, и первого Ведьмака, и второго, не знаю, в общем, как, как, смотря как зайдет третий. Так что если вы хотите увидеть от меня прохождение второго и первого, то дайте мне понять, что вам нравится прохождение третьего. Отдохни. Гостиный дом. А, у него, по-моему, можно войти только в броне Нильфгарда, да? Не в броне, а, ну, либо в броне, либо в в дублете Так, привет Что у вас тут? Чего надо? Геральт из Ривии, да? Ты же был недавно в Белом саду под Да, очаровательная деревня, если бы не все эти трупы если бы не ты, было бы одним больше. Лина, она выжила благодаря твоему эликсиру. Очень приятно, что нельфгарский солдат так озабочен судьбой простой северянки. И несколько неожиданно. В ту ночь, когда на нее напал Грифон, она шла на свидание со мной. В лесу за гарнизоном. Скверное место ты выбрал для свиданий. Если бы не Грифон, на нее бы напал кто-нибудь еще. Я знаю, но я мог вырваться всего на час между сменой караула. Этот лес был близко. Послушай, Лина не до конца пришла в себя. Я забрал ее с собой, когда меня сюда перевели, и думала она поправится. Но нет, она ничего не говорит не узнает людей большую часть дня спит я предупреждал тамиру ведьмачьих эликсиров есть мощные побочные эффекты обычно неизлечимые я уже ничем не могу ей помочь разве что какой-нибудь чародей я не знаю благодарить тебя или проклинать за то что ты не дал ей умереть спокойно поверь мне мой выбор был труднее это точно. Вот видите, да, за что я люблю этот, вот эту игру. Просто здесь последствия квеста по спасению Лины в Белом Саду здесь. Охренеть. Как? Чего у тебя тут? Ничего, да? Ладно. Бывай. Я вижу там, да, я вижу задание. Мы тоже по нему сходим, но попозже. Сначала я хочу дозу объявлению посмотреть. Тут вроде можно будет с командиром гарнизона поговорить. Он нам задание выдаст. В общем, мы уже кучу заданий набрали, по факту. Но надо будет просто все это выполнять, выполнять, выполнять, выполнять и выполнять. Ну, в общем, поняли. Все выполнять. Постоянно все выполнять. Отдайте мой шлем. Аукцион вещи рядового лев, лев, левина. Приказ. Подожди, милый пончик, вот у тебя пропали солдаты награда. Угу. Так, ну смотри, мы с тобой сходили по всем вроде доском объявления, которые я видел поблизости. Вроде как, да? Теперь мы в целом можем попробовать. Пополнять все эти задания, которые нам попались на пути. Но ну, улучшение школы кота, понятно, я это делать не буду. Кстати, насчет этих всех улучшений можно и кое-что сделаю. Я тут куча карт купил. Так. Что у нас тут? А, тут есть прорицатель, а, сюжетный квест хозяйки леса. Падение дома Риордон. А, а, так, что еще у нас? Все, да? Давай посмотрим Так, падение дома Риардон. Э -э Ведьмачий заказ пропавший патруль э -э Задание вот здесь в армии центр тоже есть Чуде сейчас болот Охота за, за, за, за сокровищами Нам пока... А, школа Грифона Записи Ведьмака Георга, это мы можем Это мы можем, прямо сейчас это и сделаем, кстати Вот где они Вот они Сейчас, секунду, у меня все эти знания по по появятся Появится же? Вот, да Так э, Так, так, так, так, Хорошо, давай посмотрим Ну, раз мы здесь Раз мы здесь то Тогда, наверное, и пойдем по этим заданиям сейчас сразу Которые вот здесь находятся Потом можем сходить по заданию э, падения до Мариордон Ну и по прорицателю тоже зайдем ну в чем более, да, чем мы будем ближайшие две серии заниматься с вами? Кто ты, чего ты здесь выискиваешь? Работу Сейчас-сейчас. Два меча, глаза как щелки. Ты же ведьмак. Геральт из Риви. Впервые слышу. Но работа какая-нибудь найдется. Так, ну да, вы гвинс сыграем сначала, потом да, поработаем ну Как нравится, все-таки учтивые, никто не отказывается от партии в гвинт. И карты говно полное. Полное говно. Проще сдаться и заново начать, мы ну, серьезно. Приветствую, Честь. Так, поехали. Давай еще раз попробуем. О, другое дело, вот это я понимаю. Так. Ну не, мне такой не нужен. Ну хотя бы ясно небо. пусть будет сейчас я стулом поскреплю опять, погодите. Ой, да, все, отлично. Поскорепели стулом. Угу. У меня есть что есть. А, да? То есть ты настолько совсем решил охренеть Ладно а, я надеялся, надеялся на хилочку На еще одну Не-не-не, не прокатит, брат, не прокатит А, да, все Лучше б ты хилку мне дал, вот серьезно Еще одну Ну, пойдет, пойдет, в принципе, тоже неплохо. Почему вообще Детмальд имеет э, как бы вот э, свое, свое число вот это вот? свой очко силы больше, чем у Шалдеттен Сервиле. Это как-то нечестно, мне кажется. Ничего, ничего. Все хорошо. Пока все неплохо. Семерочка. Шпиона вернешь. Ну, в принципе, нормальная тоже тема. Я сейчас сделаю вот так, чтобы если, если ты использовал казнь, чтобы ты обосрался. Ну, ты понимаешь. Не смей. Вот сейчас не смей. Вот используешь казнь, завтра проснешься без яиц, это серьезно говорю. А, нормально, все хорошо. Ну, слушай, неплохо. Довольно интересная партия, кстати. Что ты мне дал? Ведьма кухарка Приветствую, Мистер Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Насчет работы, давай. Кстати, а чего ты продаешь? Покажи. Ага, понятно. Фигня. Я увидел твое объявление. Вы ведьмаки говорят отменные следопыты. Если так, то есть у меня одно дело. Несколько дней назад я отправил отряд разведчиков в лес за озером. Никто до сих пор не вернулся. Найди моих людей, верни их в лагерь. Я хорошо заплачу, как написано в объявлении, столько и дам. Ни больше, ни меньше. В расчетных книгах порядок должен быть. Местные крестьяне вас не освободителями считают. Говори прямо, ведьма. Отряд был небольшой, никакой подмоги. Мужики их на вилы могли поднять. Чтобы какое-то отребье порубило имперский разъезд? Может, скажешь, еще и тракон сожрал? с с йок. если реально сожрал... Что твои люди делали в том лесу? Ничего особенного. Обычный патруль. Ну конечно, да. Я так тебе и поверил. Ладно, я этим патруль в лесу. Это Лучше начни с той стороны озера. И удачи тебе, ведьмак. Обычный патруль в лесу. Это даже звучит смешно, вы понимаете? Платвичка, а, ты. ты чего тут? Слушай, а мне. Знаете, что стало интересно? Давайте посмотрим. Что у нас тут? А, нет, смотрите-ка, тут у нас просто... А где главные ворота, которые к Визиме ведут? Вот здесь, да? Ну, тут ничего нет, видите да? Так, а тут? Ну, тут как бы, да, тут, до Визимы... тут, тут Визимы нету, тут ее нету просто. Она тут не показывается, что просто какие-то модельки. Ну, я помните, обещал не пользоваться свободной камерой, но сказал, что могу ей пользоваться, если хочу, если мне что-то вот интересно посмотреть. К тому же, свободная камера, я не вижу в этом ничего читерского. О, отметка, отлично. Не вижу ничего читерского в использовании свободной камеры, ты все равно никак защитерить себе не сможешь ничего. Кстати, а что, тебя, что -то в торговцах так много? А, ну, видимо, они просто... Так, здравствуй я приехала издалека что я, это такое я ищу а это лошадь он служил в назаирской легкой кавалерии я должна его найти я не солдат тем лучше офицеры отказались мне помочь но я готова скального тролля просить о помощи если понадобится плотва ты мне рушишь Спасибо всю касцену о во Почему ты решила искать сына именно сейчас? Он писал мне письма. Мне и своей невесте регулярно. Они приходили каждую неделю, а потом внезапно перестали. Это на него не похоже. Что-то случилось. Я не хочу лишать тебя надежды, но не все солдаты возвращаются с войны. Я знаю, что такое война. Мой муж погиб под Бренной. Но его тело привезли домой в Нильфгаард, и я похоронила его. Тоже я сделаю с сыном? Если придется Мне нужна помощь, чтобы найти Гродеберта Или его тело Я готова заплатить сколько понадобится Как твой сын выглядел? Его узнать нетрудно Во всей Нильфгардской армии Не найти бойца с такой гривой Волосы у него огненные Рыжий Нильфгардец? Рыжий Нильфгардец? Да, вот у меня такой его же вопрос отец был родом из Мактурги Люди там светлые Мой сын в отца пошел Я могу рассчитывать на твою помощь? Хорошо, давай посмотрим Я сделаю все, что смогу Ты не пожалеешь Я ради Гродоберта на все пойду Помни об этом Я поспрашиваю, может, что узнаю Мой слуга пытался что-нибудь выяснить Пил с солдатней Но из отряда моего сына никого не встретил Как будто его и не было может висят раз куда-то полег. может с тобой он будет честен? Мне кажется будет. Мать, такие вещи чувствую. О боже, я Почему только это? я только от него вернулся. Ладно, сейчас с ним поговорю и тогда уже сразу оба задания выполним. А я вообще туда иду, нет? Вроде да. <смех> Приветствую, Квартир Честь и слава, Геральт! Ну ладно, так, одна ищ женщина Я ищет сана. Не женщину, она ищет сына. Вот упрямая! Я не знал, что она наняла ведьмака. Скажем так, меня тронули слезы матери. А если все матери приедут на войну искать своих сыновей? Я встретил только одну и обещал ей помочь Стану я рассказывать какому-то нордлингу, что творят наши солдаты Станешь, станешь Теперь соберись и расскажи все, что знаешь Так точно Этот рыжий щенок служил в Назаирской легкой кавалерии Недавно он и еще несколько таких же из его роты решили дезертировать я приказал их выследить. Мы поймали их на болоте, недалеко отсюда. Кто-то сбежал. А что с теми, кого поймали? Мы их повесили по законам военного времени. Но не знаю, был ли среди них тот рыжий. Я ожидал большей точности от нильфгаардского офицера. Если бы я подал рапорт, что кто-то сбежал, их бы пришлось преследовать. А у меня не было ни времени, ни средств. Так что я написал, что все мертвы. Все равно они на болотах долго не протянут. Я попробую их найти. Мне очень нравится то, что здесь в какой-то момент музыка просто пропадает. Ну, Ты ладно. Слышала, брига, не так, идти в брошенный лагерь. Сначала по заказу пропавшего патруля тогда сходим, потом позаймемся узами крови. Я думаю, мы сейчас это все быстренько выполним и... Пойдем уже дальше по остальным доп-квестам. Так, ой, извиняюсь. Опять поскрипел стулом, бывает. Так, вот, не сюда. Еще, возможно, между сериями какими-нибудь я все-таки пробегусь по знакам вопроса сам, без записи, потому что я думаю, это вообще никому не интересно. А меня они раздражают. Их присутствие на карте меня раздражает. Так, что у нас здесь? Дома какие-то. А, здесь бандиты были. А ч я пешком иду? Заняться что ли нечем? Так, поехали, Платва. Мы с тобой довольно близко. Ты мне сейчас довезешь по фасту и мы.. Поймем, что с ними случилось. Так. Так, ну это здесь. Что у нас тут странно следы сапог а рядом босых ног надо пройти по ним глубже в лес пройдем сейчас обязательно лагерь нельфгаарцев они бросили все в спешке так ну пойдем по следам снова следы нельфгаарцев они привели сюда группу басых крестьян и кто кого привел Снова следы нильфгаарцев Ну это, да, это Они привели меня. сюда группу босых крестьян И кто кого привел Снова следы нильфгаарцев Ну боже, ты будешь повторять это постоянно, Они привели ладно сюда группу босых крестьян И кто кого привел Так, запах Что какой за запах? Пахнет мускусом драконида. Он, наверное, тут недавно поселился так, давай дальше посмотрим. Так, стоп. Давай сначала мы осмотрим следы. Где они? Давай сначала пройдем по следам, там уже посмотрим по запахам, там твоим и все остальное. Так, хорошо, вот один труп есть. Тело странно выгнуто. Он умер от яда. Похоже, это территория какого-то драконида. Ну от этого не легче, знаешь. А, ну можно было идти по запаху, кстати. Можно было вот так. А, ну вот, да. Куда ты? Куда ты? Я вообще не хотел применить, ну ладно. А ты шутил, мол, то что их дракон сожрал, вот походу, ну вообще-то реально сожрал. Закопали посреди леса, а гули их разрыли. А, тогда давай пойдем отсюда побыстрее. Кстати, насчет, тут вот есть пещерка какая-то вроде, да? Вон там вдалеке, надо в нее сходить. Ну да, вот она. Здесь протащили что-то тяжелое. Тела. О, кстати. Тут а, у Снаряжение школы кота есть. Надо будет поискать тоже сейчас. Ни форма, ни сапог, явно не, не солдат. Может, О! Тут ты -то из соседней деревни. Такой-то гарифон был, а не кот, я просто дурень сельский. Так, хорошо, вернуться в Нильгардский лагерь, но тогда по дороге сначала забежим по заданию узы крови вот этой женщины. И там уже сразу двух сайцев поймаем. Так, волчица отстанет от меня. Отстанет от меня здесь, отстанет, станет, станет, отстанет. Все, все, отвалил. Молодец, послушный. Так, ну, слушайте, мы не так плохи, как я думал. Мы достаточно быстро справляемся, между прочим. Там был какой-то сундук, я видел, но я не хочу. Мне влом... И останавливаться, возвращаться сейчас за этим сундуком. На самом деле я не знаю, когда мы с вами отправимся в Новиград, потому что здесь у нас куча всяких, куча всяких дел в Велине. Знаки вопроса, наверное, все-таки я один, без записи поищу, потому что иначе это будет очень долго. Так, ребята, здравствуйте. Что это может быть? Больно, больно, больно, больно, больно в ноге. Да ты охренел, скотина! Ой, вы знали, как я ненавижу этих ублюдков? Вот Гули это самые вот твари просто во всем Ведьмаке. Ненавижу. Хотя Ли Гули еще хуже. Все, туда его. Сбежали на болото. Ну сбежали на болото, это конечно хорошо, Собачьи кстати. Следы. Похоже их травили собаками. Пытался бежать, но застрял в болоте. Отличная цель для арбалетчиков. Волосы черные, не он. Собачьи следы. Похоже их травили собаками. Собачьи следы. Mm -hmm, я понял. Похоже их травили собаками. А вот он. Волосы рыжие. Возможно он. Надо найти что-нибудь еще, чтобы убедиться. Письмо может какое-нибудь при нем Волосы есть. Волосы рыжие. Возможно он. Надо найти что-нибудь еще, Письмо, чтобы убедиться. Надо его отнести. Больше я ничего не смогу для него. Быть сделать. может, это мое последнее письмо. Я пишу, вас сыграет сюда, ибо покрыл позором нашу семью. Я подвел своих боевых товарищей. Не хватило смелости в час испытаний. Я не прошу прощения, ведь я его не заслужил. Прошу тебя только помолиться за меня. Будь здорово. Понятно. Действительно. Не повезло. Куда ты? Не повезло, нам сказал этот командующий армией, что кто-то сбежал, но это был не ее сын. Сейчас посмотрю, что ей сказать, на самом деле, надо подумать, стоит ли говорить матери то, что ее сын был предателем. узнал ты что-нибудь о моем сыне да я хочу услышать правду какой бы она ни была мой сын мертв как это произошло его отряд попал в засаду они сражались до конца он пал как герой как его отец я хочу, чтобы его тело покоилось в семейном склепе. Дома. Боюсь, это невозможно. Его убили в болото. Даже этого я не могу для него сделать. Он останется на чужой земле. Впрочем, ненадолго. Скоро эти края станут Нильгардом. Мой сын умер не зря. Спасибо тебе за все, что ты сделал. Вот твоя плата. Прощай. Я сказал это не потому, что мне нужна там награда какая-то условно, да? Ну, вот сами признаете, говорить матери, то, что ее сын был предателем и дезертиром. Когда его отец там сражался под Бренной, его а, оказывается, знаешь. А сын дезертир. Мне кажется.. Вот есть ложь во благо, вот это она и есть. Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Я нашел тела твоих солдат. Их убила самка Виверны. Они зашли на ее территорию. Виверна, плёды, пест! Я узнал кое-что еще Это был не патруль, а отряд палачей Которые вывели риданских пленных в лес И казнили Это война Проиграл, умер Плати давай Давай плати, Нильф, нет у меня желания философствовать У меня тоже Ты это заслужил, держи И оставь меня Вот как-то так получилось Мужчина и серьезный.